Инструкция по установке цанг стандарта ER. Гайки для установки цанг ER имеют эллипсную проточку. Расположите ее так, чтобы больше выступ был сверху. Установите цангу, зацепляя ее за этот выступ до характерного щелчка. Это даст понять, что цанга зашла в зацепление правильно. При этом цанга в гайке установлена ровно и может свободно вращаться. Только после этого гайку вместе с цангой можно устанавливать в цанговый патрон. Затем необходимо установить фрезу и только после этого начать затягивать гайку ключом до полного зажима. Никогда не затягивайте гайку ключом, если в цангу не установлен инструмент. Разборка узла происходит в обратной последовательности. Ослабьте гайку ключом и выкрутите гайку вместе с режущим инструментом. Вынимать инструмент из цанги необходимо, слегка покачивая его в разные стороны. И только после этого можно вынуть цангу из гайки. Схематически установка и изъятие цанги выглядит так.